Всем привет, ребята, с вами Дима, и мы возвращаемся к игре Getting Over It. Мы ее снимали, по-моему, вроде бы как почти год назад, а может быть уже год назад, и мы проходили карту Майнкрафта, но я про нее не забыл, ребята, если кто. А мы... Мне просто было лень, вот. И после того, как мне было лень, произошла вот ситуация, я переехал, и игра была удалена. И все мои карты тоже. И весь мой вот этот золотой горшок тоже. В общем-то мы сегодня будем, попытаемся за несколько серий добиться 50 раз прохождения. И добыть этот золотой горшок. Да. А потом уже продолжим этот Майнкрафт. На карту Майнкрафт для Гатиноврии. Я тут уже немножечко попрати... попрати... попрактиковался, ребята. Поэтому э, э, ну, вспомнил, как не надо проходить. Поэтому ничего сложного у меня здесь не будет. Просто вы будете смотреть кучу раз наверняка, как я буду быстро проходить эту игру. Но я хочу сказать, что мои ос... основные прохождения, они были утеряны. Они были утеряны, и, никто... и, не... и не сможем мы их вернуть больше. Потому что они... Были на том аккаунте, на котором взломали мой аккаунт. Ну как взломали? Я был таким нубом. Короче, я дал просто кому-то gmail Я еще был тупеньким на тот момент. И все. Капец. Вот все, вот эта ситуация и произошла. А вот сейчас, в принципе, я уже не такой тупенький. И скрываю даже некоторые а, просто обычные части. Как-то вот так вот. Многие показывают, а я не показываю. А также... Я вообще тренировался проходить эту игру. Получается, вчера и сегодня. Без записи. И вот, видите, как я быстро забираюсь наверх. В прошлый раз где-то я, ну, наверняка, дошел э, <быльный> до этого апельсина, вот где я сейчас, и все, закончу. А, нет, по-моему, я еще до Ниговика дошел. Вот, а потом уже начали вот сейчас новую игру при записи. Но я не стал проходить полностью, так как это будет считаться нечестно. Ну, типа, как бы я прошел игру полностью, да? Ах ты шма. А, понял, понял, понял, все. Сейчас, короче, мы будем пытаться пройти таким макаром, чтобы я не почувствовал себя нубом, короче. Вообще, мой рекорд, ребята, мой рекорд а, прохождения этой игры это 4 минуты и 11 секунд. Mm. Вот это вот мой рекорд там конечно еще были 300 с чем-то миллисекунд, но я их не учитываю, так как если даже округлить, получится 4 минуты 11 секунд. А когда, кстати, я проходил а, просто первый раз игру эту, прям при видео, делать вот мои оригинальные прохождения, я прошел игру за 7 часов с чем-то. И прик прикол в том, что я прошел эту игру даже быстрее, чем, чем Юджин первый раз. Прикол. Но на тот момент, конечно, у меня был микрофон очень слабый. Ну, не хороший микрофон, так скажем. Ух ты! Видели, как я только что... И в таких вот моментах, кстати, у меня очень много было в моем первом прохождении. Таких вот mm -hmm. много моментов, которые, в которых э, я участвовал, когда я почти упал. <laughs> Но я все-таки нашел of способ, как вернуться мне вот все собрались отлично а теперь вот сюда Ой, я чуть тебя не откинул назад кстати ребята э, вы не знаете почему вот здесь вот, вот этот вот скримеру он э, очень тихий никто не знает почему Потому что, когда я проходил эту игру первый раз, у меня еще тогда была пиратка. Ну, игра пиратская. И, короче, там был очень сильный скример. Это непонятно. Блин, здесь не получается нормально нам... Очень неудобно, еще у меня мышка, короче, стоит Очень прям неудобно Короче, у меня ноутбук Мышка под столом, как бы Ну, не сама мышка, которую я сейчас управляю Она -то у меня на столе просто провод, который тянет Она под столом Вот здесь, по-моему, я остановился Так Окей, идем И вот сюда вот и короче вот этот змея который нас отправляет назад я ее тоже помню но на самом деле жалко все равно что оригинальные видео те самые первые которые были у меня которые типа нового ну, настоящее прохождение они были удалены взломщиком ну или э, человеком который <смех> <смех> тоже получил доступ но это из-за моей конечно ошибки все произошло и получается э, у меня удалилось 189 где-то видео приблизительно <смех> моей важной информации которая была цена мне но потом я как-то от нее отвязался уже Ой, тихо. Потому что я так понимал, что все равно я буду делать перезапуски этих вот а, всех видео. Да и тем более я не прошел всю полностью еще. Вот. И вот как это, в принципе, вот такой вот пример. Вот, вот это вот, вот такой вот пример а, вот этого видео. Ой, пример, короче... Это видео, короче, является примером того, что я все пере, перезаливаю, все перезаписываю и заново прохожу. Перезапуск такой получается. Playing, is, is вот, короче, сейчас мы летим непонятно куда. А, я помню, здесь, короче, по-моему, уже финал. Давай, давай, давай, давай. Вот здесь вот, кстати, я очень... Давай, давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Четыре минуты, по-моему, да, там будет? Так, сколько у меня минут осталось? А, семь минут. Вот, видите, ребята? Смотрите, у меня сейчас 84 выигрыша. Получается, если сейчас я прибавлю... Сейчас, походите. Мне тут что-то написали просто, я хочу посмотреть. Да, понятно. Классно, мне написали. написала Алина. Кстати, тебе привет. <laughs> Алина, привет. А, так, получается 84 плюс а, 49. Почему 49, а не 50? Потому что как бы я один раз уже выиграл. То есть один прибавился, получилось 84. И получается, мне нужно дойти до 133 побед. Представляете? До 133 побед мне нужно дойти. И мы можем просто нажать галочку здесь написать. Димон. Можем даже вот так написать. Вот. Все, мы написали. И Enter. И у нас здесь люди проходят за 29 минут, за 23 минуты, за одну минуту даже здесь есть. Прикол. Короче, напи... вот мы можем здесь пообщаться с людьми. А теперь пробуем еще раз. И, кстати, по-моему... Наш горшочек должен быть золотым. Но это так быстро не произойдет. Но у него есть уже желтая окантовочка. Видите? Снизу такое вот что-то золотистое есть. Вот. Почему я такой, ребята, стал разговорчивый? Так как так, получается больше лайков получается. Ну, мне лайки, ребят, не важны. Поэтому, если вы не хотите их ставить, то не ставьте. Мне, для меня важны да, просмотры. То есть, чем больше просмотров, тем я понимаю, что больше получается интереса и YouTube больше дает рекомендации значит я все делаю правильно и мне нужно улучшать еще если что-то не получается если он не рекламирует и вот такой вот вариант я пробую ух ты ух ты ух ты ух ты ух ух ты у тебя вы этого видели сейчас Сейчас, блин, это так стрёмно конечно, потому что ты понимаешь, что ты себе как бы получается. Давай, <решит> давай, давай, давай, давай. Блин, я в я свою флешку упираюсь, прикинь. А мне интересно, когда ты ставишь на паузу, тоже время учитывается или нет? Или вообще все замирает на с... Типа, уже время становится на своем месте. Очень много пространства для мышки, конечно, надо, но я думаю, ребята, мы сможем все равно пройти. Так, мышку я выключаю, потому что она мне хватает. Просто я, мышка упирается об нее, и я боюсь, что я ее сломаю. Ух uh -huh. ты! Ай-яй-яй-яй! Ой, как хорошо, как хорошо! Ребята, вы только что видели это? No close... Стоять, стоять, стоять, стоять, стоять! Но на самом-то деле внизу было бы гораздо быстрее. <свот> <свот> Все, вот так вот, вот так, вот так, вот так. Блин, ребята, ты капец, как стрмно. О, и вот здесь вот нам тоже надо Теперь вот так вот отталкиваться. Но я рад, рад тому, что я хотя бы один раз уже прошел в, э, в игру. Вот сейчас, ну вот в этом вот сохранении, вот в этом вот компьютере. Мы уже много лайков получили от этой игры, ребят. Именно не от лайков на ютубе, а лайков именно этого пальца. Прикинь? Мы очень много уже получили этого... Это, мы, короче, добираемся много раз до церкви. И там было уже очень много раз у нас того момента, когда мы встречали этот лайк, руку эту, на которую мы вставали, и типа игра такая «молодец», к нам говорил. Наконец-то добрался сюда. Ну, а я уже получал, получается, 83 раза это. А если быть точным, а если быть точным, я получал это 85 раз. Потому что я тогда проходил на старом компьютере, а потом начал уже с лицензии. И уже было 84. Вот добрался до такого числа, 84. Так. Так. Ну, получается, 85. Ух ты. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не, не, нам не надо. Ух ты. Ух ты, да. да. Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the Internet. You're In now vastly outnumbered <go disasters> <gypt 2000 baglies> Nowadays, fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium. The lingua franca of the digital age. And you can build culture out of trash. But only trash culture. B-games, B-movies, <polítices> <Raf> <Honestly> <consumed> Но у нас получается времени больше на то, чтобы пройти на этот раз. То есть на второй раз у нас получается больше времени, больше чем 7 минут. Got life -like bots with and and Swift так, в этот момент, в старое время, я был, когда он это все говорит, я был на шарах. А сейчас, видите, где я уже. На самом деле, чем ты больше проходишь эту игру, тем больше ты, получается, тем меньше ты времени будешь здесь проводить, чтобы дойти до конца. То есть твоя рука запоминает, как надо проходить, вот она и делает. Тихо. Вот это так зависит, ребята. Это зависит от того, как вы будете это все проходить. Кстати, вот видите, как я очень хорошо прохожу. Я сейчас просто смотрю в камеру, я прохожу дальше. То есть, как бы я уже... Игра... Рука... Руки сами помнят, как это надо делать. Блин, мне, мне еще мышка, ой, мне еще телефон мешает. Так, отлично, все, прошли, прошли, прошли. Так, смотрим, 7 минут, 2 секунды. Ой, ребята, мы еще даже быстрее прошли, то есть... Получается мы, ну, получается мы даже быстрее прошли, но я посмотрел бы, конечно, потому что что-то, мне кажется, мы все-таки как-то его дольше чуть-чуть прошли, потому что что-то как-то сильно запнулся там в начале. Вот, получается у нас сейчас такой, знаете, как прорыв очень большой, когда я вот это все, у меня очень большой прогресс уже такой начался вот в этой, в этой игре. Я как Содиум стал, но Содиум, конечно, проходит за одну минуту, но его рекорд был. А вообще, по-моему, игру можно даже пройти за 54 секунды. По-моему, такое было, или, или даже за 53. Какие-то там прям такие, знаешь, жесткие пути находят, что они там как-то проходят. Ужас. За этого надо искать очень много багов. В этой игре. Что? ой блин я посмотрел в камеру и я упал на самом деле когда я раньше проходил эту игру а ну когда я тем тем за 23 минуты проходил а, я очень сильно нервничал сейчас знаете такое вот ощущение как будто я стал спокойнее в этой игре с более таким решительным что ли блин и из-за того, что я такой спокойный, э, в, игре у меня получается больше, ну, в игре прогресса получается больше, и гораздо быстрее. Вот это то, что я сейчас делаю, это, кстати, правильный вариант. <сёкранное503> ух ты, ух ты, ух ты, нифига себе, как я прошел. <сёк> тих, тих, тих, тих. Блин, как, я знаете, как какой-то создатель игры, блин, прохожу. Хотя, возможно, создатель игры как раз и проходил его за такое время. Но кто его знает, может быть, он там проходил за две минуты тоже. И нам это, об этом не рассказывал. Короче, нам надо сейчас здесь быть. Мою мышку, конечно, конечно капец как слышно, я понимаю, да. Это доказательство того, что я играю я. Хотя, вообще, в основном видео я... Хотя, вообще, как бы, в основных моих видео, там, про Майнкрафт, это, там, Minecraft Legends, а, и так далее, я мышку обрезаю, если она появится. Как и клавиатура тоже. На самом-то деле, я даже микрофоны не знаю, которые э, только на основном на, како на каком-то именно расстоянии ловят. Вот эти вот... Штуки, штуки я не знаю, не знаю как сделать, я не, даже не знаю как эти ютуберы делают, поэтому если вы знаете, можете мне сказать, чтобы улучшить мое качество, если вдруг, если что. Ты! Блин, реально, знаете как? Я прохожу, я уже получается... Так, вот здесь вот я... Is what is the process of building a game about time. a funny thing happened to me as I was building this mountain I'd have an idea for a new obstacle and I'd build it test it and it would usually turn out to be unreasonably hard but I couldn't bring myself to make it easier it already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. imaginary mountains build themselves from our efforts to climb mountain так-так-так, давай, давай о О-о-о, отлично. Реально очень смешно, наверное, в начале этому создателю было смотреть на то, как люди проходят за 7 часов. Но сейчас уже все многие люди, которые уже проходили эту игру там, ну, за 7 часов, да сейчас уже научились проходить ее за 4 минуты, там за 3... За 5 или даже за 7, вот как я. Но э, создатель, создатель меня этой игры никогда не видел, потому что в основном он смотрел наверняка людей, которые там живут в НАДО, или возле нее, вот, в США. Я вообще очень интересно, откуда он сам. Но это он наверняка скрывает, никто не будет говорить об этом. Ой, точнее, не говорить ему, а именно он не будет никому это говорить, потому что не хочет, чтобы у него была очень большая толпа людей прямо перед... Так, отлично. Хух, Отлично. Сюда. Ты... Ух ты, Смотри, смотри, смотри, смотри, Отлично. Сколько минут? 5 минут. 25 секунд. Так, ребята, смотрим, что у нас получилось. Сколько у нас прогресса уже. Так, у нас получается новая игра. Сейчас посмотрим. Ну, более чуть-чуть залогистый он стал. Короче, ребята, а сколько у нас минуты, интересно, идет запись. Мне очень это интересно. 24 минуты. Блин, давайте еще попробуем пройти последний раз. Чтобы видео получилось 30 минут, и мы уже закончили. Да-да-да, ты это всем говорил, кстати. Кстати, по-моему, эта фраза не должна была быть, начинать заново, именно в самом начале. Потому что, когда я только зашел в игру, эта фраза начала, как бы, проявляться. Но это как-то странно. Но она, наверное, выигрыши эти ставит именно берет из интернета. Поэтому вот оно и так и говорить начало. Но хотя не знаю. Может быть, оно и раньше это говорило. Потому что-то мне такое ощущение, как будто это он фразу всегда говорил. Но она больше подходит под то время, когда мы проходим второй раз. И третий там, и четвертый, и так далее. Но получается так, что этот создатель игры не смог сделать так, чтобы он говорил только это после первого, после первого раза. Или, возможно, он когда сделал обновление, произошел сбой в системе там у него, ну, ошибка в программировании этой игры, в создании этой игры. И он, нем, и он немножечко накосячил и сделал так, что... Built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. That act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Но, по-моему, кстати, создатель игры показывал свое лицо. Я в этом не уверен, но, по-моему, его лицо показывали. У меня такое ощущение, как будто, когда я смотрел информацию об этой игре, его лицо показывали, но имя его не писали. Но я могу ошибаться, ребят, я могу ошибаться. Может быть, я где-то что-то в другом месте это смотрел. Потому что я это делал очень давно уже, и, возможно, мое воспоминание уже немножко повреждено. То есть, ну, никогда я его не вспоминал. Кстати, реально, ребята, я даже игру Катиновер Over забыл, по сути. Я ее вспомнил, потому что мне в рекомендациях... Ой, блин. Мне в рекомендациях, короче, дали эту игру... Я ее вспомнил. Она у меня была в стиве, но я как-то на нее даже внимания не обращал. Вот, похоже, мой мозг уже понял, что я эту игру прошел. Типа, и больше на нее внимания не обращаем. Хотя она у меня есть в библиотеке. Я не знаю, как это произошло, конечно. Это странно. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Вот ребят, ребят, смотрите, как я спидраню прям, да? Вот сейчас, на самом-то деле, я немножечко волнуюсь, потому что когда я эти шары проходил, я думал, что я там зазрел. Вот, но нет. Уго. Я этого даже ни разу не делал. Это мой первый раз. Но видите ребят, видите, ребят, я заново прохожу, я заново все вспоминаю, и каждый раз все быстрее и быстрее получается. Тихо-тихо-тихо -тих, не отталкивается. Блин, конечно, когда я вернулся в эту игру, я узнаю этот голос и вспоминаю свои первые прохождения по этой игре. Mm -hmm. Так, отлично, сколько у нас минут? 5 минут, 2 секунды. Так, ребята, все, прикол мы в том, что мы прошли. Мы прошли, получается, сколько? Это 87 раз. Получается, мы прошли, если с 83, читать четыре раза, получается, да? Ну да. 4 раза мы прошли игру. Или 5, я не помню. Ну, короче, где-то в таком промежутке. Но мне кажется, 4. В общем-то, в следующий раз мы продолжим. И будем проходить уже а, дальше. И будем добиваться этого золотого горшка. И буду я с вами общаться. вот Я очень много хочу с вами общаться, потому что я, я как бы общаюсь со своей аудиторией, которая вот здесь у меня есть. И нужно это делать, чтобы у меня быстрее получилось добить тысячу. А я хочу добиться, чтобы у меня не просто цифры шли, а просто было написано тысячи. Просто одна тысяча, и там две тысячи и так далее. Было бы очень круто. Я этого добиваюсь и думаю, что я добьюсь этого. И вы меня поддержите тоже. Не обязательно подпиской. Можете написать мне об этом в комментариях. В общем, так вот так. А я на этом заканчиваю. Всем удачи. Ну и всем пока.